Здарова, бандиты, с вами Панда. Этот ролик постановочный, все персонажи и события в нем вымышленные. Просто вы часто просите показать, ну, какие-то примеры из жизни, да, там про рекламу, еще про что-то. Люди не любят сухие как бы цифры, сухие слова, любят конкретно про рекламу. И сегодня будет маленький-маленький видеоурок, который я назову Как не стоит продавать рекламу. Еще раз повторюсь, ребят, все персонажи вымышленные, никому придраться не хочу. Итак, захотелось мне купить рекламу проспонсировать бой неких двух блогеров, неизвестно каких, неизвестно у кого, и пишу одному из людей, который может продать мне такую рекламу. По бизнесу вопрос, возможен ли бой в майке, футболке, шортах с нашим принтом. Надо подумать, какое спонсорство возможно с нашей стороны и сколько это будет стоить. Можно обсудить, удобнее звониться, да, можно, вас кое ну, где здесь, здесь. Заканчивается тем, что мы закрываем рекламу, оплачиваем, заказываем футболки, то есть процесс пошел. Это пример нормальной продажи рекламы. Еще один вариант. Добрый день. Если возможность стать спонсором боя, футболка наша, шорты с логотипом и так далее. Сколько готовы предложить? Нужно обсуждать, можно звониться, цену скажите. То есть ну тут, тут без созвона, но мы э, обсуждаем условия и, соответственно, мы э, покупаем рекламу. То есть рекламная продажа закрыта. И теперь третий момент. Я покажу сейчас третьего человека, ребят, без э, ну, персонаж вымышленный, конечно, и без, то есть ну, просто вот какой-то человек вот, то есть. Пока не показал переписку, хочу сказать, что я позвонил, как только вот такая переписка у меня состоялась по рекламе, э, своему менеджеру, ну, то есть человеку моей правой руке, я просто скажу, менеджер, правая рука моя, да, человек, который помогает мне с продажами, со всеми делами, и сказал, что, знаешь, говорю, за что я тебя бы уволил, говорит, за что, я говорю, если бы ты вот так рекламу закрывал. И учите еще раз просто перед тем, как покажу, да, скажу, что, ребят, это не лайк, нужно понимать, это не Комментарий, то есть это нормальная серьезная реклама, серьезный бюджет, то есть это, это не 300 рублей. Это вот, это хорошие деньги. Итак, поехали. Приветствую, скажи, пожалуйста, условия по бою спонсорства, спонсорства боя, либо деньги, либо продукт. Я так сел, думаю, ну ладно, может бартер какой-то там имеется в виду, привет. Я говорю, ну, думаю, ладно, что, отшучусь, говорю, понятно, что не баранки, интересуют суммы, и что можете предложить, предлагая рекламу. А я по какому вопросу пишу? Понятно, что если я говорю, что мне интересуют условия по спонсорству боя, то я хочу узнать прайсы. Или я хочу созвониться, переговорить, сколько это будет примерно стоить. Например, вот у предыдущих двух людей, у которых я на этот же бой покупал рекламу, мы обсудили, сколько будет примерно то стоить, примерно все, Оплатили им рекламу, там, которая нас интересовала на майках. Может быть, будем работать по другим направлениям, а здесь предлагаем рекламу, я сам должен спросить, что можете, то есть я спросил у пяти знакомых предпринимателей своих, просто показал в скайпе это, и сказал, а, что я должен был дальше написать, как, то есть вот, как, я, в общем, ну...". а, все персонажи, ребят, вымышленные, этого не было, это фейковая переписка, и я не существую, и это видео снималось в 2047 году на Марсе, удачи вам.